Друзья, здравствуйте! В этом видео расскажу о своих результатах в движении Gift of Legacy за первые 20 дней. Итак, в движение я пришел 24 февраля. Я зашел тремя аккаунтами и вот какие мои результаты. По первому аккаунту у меня получено подарков на сумму 4800 долларов, два человека приглашено. По второму аккаунту у меня получено 1600 долларов и четыре человека приглашено и по третьему аккаунту у меня получено тоже 1600 долларов и два человека приглашено сейчас я покажу вам свой э, счет в бинате историю транзакций в реальном режиме с перечис... с перечислениями и так вот 26 26 февраля 27 вы видите 100 100 100 100 Берем вторую страницу, открываем онлайне. 400, 100, 100, 100, в биткоинах 100, 100, 100. Идем дальше. Числа видели, там 4 марта было, 3, 9, 9, 9, 19, опять 200, 100, 100, 300. И следующая страница. 400, 400, 400, 300. Итак, все подарки в движении делаются от человека к человеку. То есть нет никаких посредников, куда бы нужно было перечислять средства на какие-то счета компаний еще или еще куда-либо. Поэтому, как вы понимаете, в связи с тем, что это движение работает с 2009 года, здесь нечему останавливаться и пока существуют люди это будет продолжаться в этом движении рано или поздно все получают подарки вопрос только когда как быстро это произойдет а сейчас немного математики итак за этот период я получил подарков на сумму 4800 плюс 1600 и плюс 1600 равно 8000 долларов из них Чистыми, скажем так, прибыль, или те деньги, которые я могу уже потратить на семью и на себя, составляют 4200 долларов. Вот это чистая прибыль. Обязательно разберитесь, посмотрите подробную презентацию, поймите, как работает это движение, почему оно настолько ценно, откуда получаются такие суммы, которые я вам сейчас показал. И потом примите правильное решение. Благодарю, что вы посмотрели это видео. Желаю вам таких же результатов. И это только начало.